смеля альхамдули ляхиробиль алямин вассалят у вас салямуаля шарафиляби я и уальмур салин оля набиги на мухаммад саллаху лей егоаля али вас хабиги май будем сегодня проходить букву лям буква лям такой вот крючок рыболовный крючок буква лям мягкая буква мягкая буква ляли люк ля лям. Буква лям. Буква лям. Она как буква кев, только у нее хвостик уходит под строчку, под строчку. Итак, буква лям. И нету вот этого червячка. лям. лям. Буква лям. Как, например, слово ляймун. ляймун. Лаймун, по-арабски лимон, начинается с буквы лям. Лям. Смотрим, как пишется. Буква лям. Еще раз. Рисуем букву лям. Сверху вниз. И рисуем. Лям. Буква лям. Лаймун. Лимон. Лаймун лимон дальше смотрим ляуз ляуз миндаль миндаль ляуз ляуз так лямс с фатхой ля, ля ля слово например ляуз ляуз миндаль ляуз ляуз лям с ли как в слове халиб, халиб, халиб. Лям с кясрой ли, ли, халиб, молоко, халиб. Свежее парное молоко, надоенное, халиб, халиб, халиб. Лям с домой лю. Как, например, в слове Аль-Басалю. аль, -ба -лю», «аль -ба лю Лук. аль -ба лю аль лю Здесь, кстати, две буквы лям. Вторая буква Аль. аль лю аль лю Здесь две буквы лям. аль лю Можно сказать Басалюн. Просто Басаль. Тогда у нас будет лям уже с сукуном читаться. Как, например, миль. Слово миль. Соль. Соль. Миль или аль миль. Можно добавить частицу аль впереди и получится аль миль. Здесь тогда у нас будет две буквы лям с сукуном. Лям с сукуном. Аль миль аль соль. Еще раз. Леймун. Леймун. Лем фатхала. Леймун. Лаймун. Лаймун. Например, лям доммалу. Альбасалу. Альбасалу. Альбасалу. Аль-басалу. Басалу. Аль-Басалю. И лям с кесрой. Было у нас слово халиб. А сейчас возьмем лисан. Лисан. Лисан. Лисан это язык. Язык. Лисан. Лисан. Ля -ли лям с кясрой ли, лям с фатхайля ляли, ляли. Лям сукунам ль, лям с домой лю, лялилю, ля ли лю ль Лям пишется самостоятельно вот таким вот образом. Соединяется она в обе стороны, влево и вправо дает соединение, соединяется со всеми буквами. Не надо ее путать с алифом. Алиф у нас соединяется только вправо. А влево не дает соединения. А лям соединяется и влево, и вправо. Получается лям вот такая вот в серединке слова. Так. Дальше. Лям в начале. Лям в начале смотрим. Лям в серединке слова. И лям в конце слова. Вот так вот пишется буква ЛЯМ. Самостоятельная буква ЛЯМ. В серединке слова, в конце слова и в начале слова буква ЛЯМ. ПАРАКАЛЛАХУ ФИКУМ Ваджазакумуллаху хайран ХАЙРАН субхана СУБХАНАКАЛЛАХУММА ВАБИХАМДИК АШХАДУАЛЛЯ ИЛАХА ИЛЛЯ АНТА АСТАГФИРУКА ВАТУ